советы помогают на прошлый вебинар я вам просто от всего сердца искренне пожелал всего наилучшего на этой неделе же жене предложили работу не могла устроиться два года мне наконец-то повысили пенсию и многие другие приятных мелочей это не случайно спасибо вам большое очень хорошо желать чего-то хорошего хорошему и очень обеспеченному человеку почему энергия так работает энергия поделись улыбку своей и она к тебе не раз еще повернеться».